Добрый день, с вами адвокат Бузанов Дмитрий. И сегодня я хочу поведать очень интересную новость, которая уже давно стала событием недели. Мы все знаем, что 1 июня 2020 года от гражданина Виталия Каленко поступило заявление о том, что мост метро в Киеве заминирован. Сразу после такого заявления очевидцы сообщили местной полиции Киева о данном инциденте. Полиция немедленно выехала на место преступления и приняла меры для предотвращения данного правонарушения в результате чего гражданин Виталий Ткаленко был задержан на месте. Непровский районный суд Киева избрал меру пресечения Виталия Ткаленко в виде ареста на 60 суток. Такое решение было принято на заседании суда 3 июня 2020 года. Мужчину арестовали с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен. Подозреваемые, много говорила о каких-то проблемах с квартирой, был очень эмоциональным. Также Ткаленко возмущала то, что правоохранители заявили о его якобы задержании. По словам подозреваемого, он сам сдался. Мужчина уверял, что кричал правоохранителям о муляже. Прокуратура ходатайствовала об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время сам Ткаленко заявлял, что не хочет в СИЗО и ему нужно либо домой, либо лечиться. По словам мужчины, если его отправят в следственный изолятор, то он попытается покончить с собой. Задержанный сказал, что сожалеет об избрании объекта минирования мост-метро, ведь нанес хлоп, хлопот многим людям. Он добавил, что следовало, наверное, выбрать другое место. Также Токоленко говорил о том, что у него якобы проблемы с психикой. В любом случае вы можете спать спокойно. Я хочу обратиться ко всем зрителям и гражданам Украины. Давайте будем бдительными. Если заметим что-то подобное, немедленно будем сообщать об этих фактах соответствующие правоохранительные органы. Это нужно делать для общего общественного порядка, чтобы всем нам жилось комфортно и спокойно. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. До новых встреч. А если вы до сих пор не подписаны, рекомендую подписаться на моем канале. Вы сможете узнать о том